Здравствуйте! Очень рада, что вы к нам сегодня присоединились. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ван Фан. Я очень рада поделиться с вами знаниями о красоте и здоровье в рамках Всемирного дня Здоровья ФОХОУ. Господа Ван Фан, ну расскажите нам, пожалуйста, что же из себя представляет новый полипептидный косметический комплекс ФОХОУ? Отличный вопрос! Партнеры часто спрашивали и очень ждали события, которое свершилось совсем недавно. Компания добавила в ассортимент продукции два новых косметических комплекса с пептидами, а именно полипептидный комплекс против морщин для базового ухода и полипептидный восстанавливающий комплекс для профессионального ухода за кожей. Сейчас я вкратце расскажу вам о каждом из них. Посмотрите. Комплекс для базового ухода включает в себя деликатное очищающее молочко, полипептидную лифтинг-эссенцию против морщин, которая отлично насыщает кожу влагой и питательными веществами, полипептидный лифтинг-крем для кожи вокруг глаз, оказывающий нежный лифтинг-эффект и улучшающий состояние кожи вокруг глаз, а также полипептидный лифтинг-крем против морщин и Полипептидное увлажняющее молочко. Комплекс для базового ухода обеспечивает отличный увлажняющий эффект, уменьшает количество морщин и подтягивает кожу. Далее я расскажу вам о полипептидном восстанавливающем комплексе для профессионального ухода за кожей. Баир, поддержите, пожалуйста, набор. Я с большой радостью. О, тяжеленький! Посмотрите, комплекс, безусловно, выглядит премиально. Да, совершенно верно. Обратите внимание, каким богатым содержимым встречает нас этот комплекс. Да я его сам, когда первый раз увидел, подумал, куда столько всяких различных штучек, как их использовать. В верхнем ряду находятся флаконы белого цвета с восстанавливающей сывороткой номер один. Рядом, ниже, расположены флаконы золотистого цвета с восстанавливающей сывороткой номер 2. Еще ниже расположены 7 дозирующих туб, в которых находится полипептидный восстанавливающий флюид. Также комплекс укомплектован набором мягких дозаторов для сыворотки номер один и номер два. Обращаю ваше внимание, что цвет сыворотки номер один и номер два отличается. Да, я вижу, что не одинаковый цвет. Золотистый цвет флакона сыворотки номер два дает нам понять, что его содержимое обладает более насыщенным составом активных компонентов, эффективно воздействующих на нашу кожу. У данного комплекса также есть еще одна ключевая функция. Знаете, какая? Для чего нужен утюг? Да, чтобы сделать ткань ровной и гладкой. Наш комплекс для профессионального ухода, словно маленький утюжок, разгладит морщины, потянет кожу и вернет ей здоровый и цветущий вид. Все компоненты в составе косметики соответствуют стандартам пищевой промышленности. Оба комплекса абсолютно безвредны для вашего организма, но, разумеется, употреблять их в пищу не нужно. А, госпожа Ванфан, а скажите, пожалуйста, почему а, вот такой вот акцент сделан в новом косметическом наборе именно на полипептиды? Замечательный, очень хороший вопрос. Ответ очень прост. Пептиды играют важнейшую роль в жизнедеятельности организма. Они чрезвычайно эффективны как при внутреннем, так и наружном применении. Все мы знаем, что 2022 год объявлен в компании FOHO годом пептидов. Компания уже добавила в свой ассортимент такую продукцию здоровительного питания, как напиток с пептидами Женьшеня, Multipower, капсулы с пептидами молодость плюс для бодрости и энергии и движение плюс для связок и суставов. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, многие проблемы со здоровьем начинаются еще на клеточном уровне, а пептиды – это вещества, которые обновляют клеточную структуру организма, восстанавливают и регенерируют поврежденные клетки. Клетки – это основа нашего организма, из них состоят как внутренние органы, так и кожа. Появление морщины пигментных пятен на коже является результатом старения клеток эпидермиса. Пептиды обеспечивают отличный уход и восстанавливающее действие на кожный покров, уменьшая количество складок и морщин. Почему появляются морщины? Это происходит в результате снижения количества коллагена в организме. А различные виды пептидов, входящие в состав косметики, восполняют дефицит коллагена в коже. Также на проявление явных или едва заметных морщин, а также эффекта дряблой кожи влияет недостаток, Эластина. Активные компоненты косметики активируют процесс регенерации эластина в коже, разглаживая кожный покров и улучшая его состояние. Мы видим, что пептиды запускают процессы выработки определенных активных веществ в организме, включают процессы регенерации, а также проникают в глубокие слои кожи, достигая дермы за счет низкой молекулярной массы и особой молекулярной структуры. Часто мы встречаемся со следующей ситуацией. Женщины используют дорогую, либо широко разрекламированную в СМИ косметику, но не получают желаемого результата даже при длительном регулярном использовании. Это происходит потому, что действующие вещества в этих средствах обладают крупной молекулярной структурой и воздействуют поверхностно, В то время как активные компоненты комплексов ФОХО проникают как в глубокие, так и поверхностные слои кожи, коренным образом решая проблемы старения кожи, проявления морщин, складок, темных кругов и пигментных пятен. Друзья, просто потрясающе. Вот если вы не знали о назначении полипептидов, так же, как и я, вот как сейчас подробно объяснил нам госпожа Ванфан, пожалуйста, в комментарии напишите об этом. Вот действительно, вообще, вот такой шикарный ответ. Большое вам спасибо. А Госпожа Ванфан, вот еще один вопрос у меня есть. Скажите, пожалуйста, в чем уникальность нового косметического набора, по вашему мнению? Давайте я коротко расскажу о главных действиях новой косметики. Как вы уже знаете, в состав входит несколько видов пептидов. С позиции традиционной китайской медицины пептиды – это вещества, сочетающие в себе баланс двух энергий – инь и ян, а также влияющие на качество ци и крови. По написанию иероглифа пептид мы видим сочетание в нем двух знаков, один из которых обозначает луну, то есть инь, а второй – солнце, то есть ян. Другими словами, пептиды в составе косметики возвращают коже природный баланс и первозданную красоту. В состав косметики также входят многие компоненты традиционной китайской медицины, такие как миротамнус, центеллазиатская и другие вещества – улучшающее состояние кожи. Косметика подходит широкому кругу пользователей. Ее могут применять как подростки, так и люди старшего возраста, как женщины, так и мужчины. За счет использования органической компонентной базы косметика не имеет противопоказаний. Пептиды и центелла в составе эффективно восстанавливают состояние проблемной кожи, не вызывая побочных эффектов и аллергических реакций. Гармоничное сочетание пептидов с компонентами традиционной китайской медицины дает великолепный результат. Например, устранение морщин, придание коже естественного цвета и блеска, увлажнение и удержание влаги в коже, замедление процессов старения. Многие задаются вопросом, ведь это комплекс против морщин, а мне всего 20, он мне нужен? Конечно, да, это касается всех и каждого, мужчин и особенно женщин, у которых процессы старения происходят быстрее, а запускаются раньше. Это вызвано особенностями женского организма, беременностью, рождением детей, вскармливанием, грудью, Поэтому уже в возрасте 20 лет девушкам и женщинам необходимо использовать средства по уходу, которые активно насыщают кожу влагой и замедляют процессы старения, вне зависимости от того, проявились ли видимые морщины на лице. Очень интересный сейчас ответ, а, Господа Ванфан. А, многие говорят, что в летний период а, не нужно так сильно заботиться о своей коже. Да? Но вот а, как вы считаете, именно летом нужно ли проявлять заботу о своей коже? Этот вопрос мне задают очень часто. Меня спрашивают, насколько необходима активная защита при усиленном воздействии солнечных лучей, активном потоотделении, проявлении жирного блеска кожи в летний период. Многие в молодости полагают, что защита не нужна. Но на самом деле ответ однозначен – защита необходима. И вот почему – во-первых, интенсивное воздействие ультрафиолета высушивает кожу, приводит к образованию пигментных пятен, появлению морщин и даже воспалительных процессов на восстановление, от которых вам поможет понадобиться несколько месяцев. Во-вторых, в летний период происходит активная работа потовых желез, что приводит к обезвоживанию организма и нарушению баланса кожи. Поэтому в этот период очень важно насыщать организм влагой для поддержания здоровья кожи. Если не заниматься кожей летом, то зимой на коже будут активно проявляться мимические морщины, будет наблюдаться повышенная чувствительность и сухость кожи. Кроме того... Летом люди проводят больше времени на природе под воздействием активного ультрафиолетового излучения. Происходит активное подотделение и потеря влаги кожи. При длительном дефиците влаги на коже могут проявляться аллергические реакции, например, кожный купероз. Воздействие повышенных температур в совокупности с наличием в воздухе мелких взвешенных частиц приводит к закупориванию пор. Именно поэтому, особенно в этот период, необходим качественный уход за кожей. Оба косметических комплекса включают в себя компоненты, которые активно увлажняют кожу и удерживают в ней влагу. Один из них – миротамнус. Вы знаете, как еще называют миротамнус? Растение вечной молодости. А во время сильной засухи от растения складывает все листья вместе и запечатывается. Все листики высыхают и обезвоживаются. Растение отделяется от почвы и вместе с ветром перемещается в поисках нового источника влаги. После его обнаружения листья... Растения быстро насыщаются живительной влагой, зеленеют и расправляются. нас наделен уникальным свойством удержания и насыщения кожи влагой, обеспечивает увлажняющий эффект на протяжении всего дня. В состав косметического комплекса для профессионального ухода входит гиалуронат натрия. Это словно целое озеро живительной влаги для нашей кожи. Давайте посмотрим. При достаточном увлажнении в коже нормализуются обменные процессы. Отсутствуют такие проблемы, как угри, акне, пятна, расширенные или закупоренные поры. Также нормализуется жировой баланс, поры не расширяются, вы забываете о таких проблемах, как закрытые комедоны, акне и проявление явно заметных морщин. Именно поэтому уход за кожей в летний период особенно важен. А сейчас я поделюсь с вами секретом, если вы целый день находились под палящим солнцем, кожа покраснела и вы ощущаете зуд, используйте лифтинг эссенцию против морщин из комплекса для базового ухода для обильного увлажнения и восстановления поврежденного участка кожи. Далее используйте последовательно сыворотку номер один и номер два для восстановления кожи лица, а после этого возьмите косметическую маску с экстрактом дендробиума, охладите ее в холодильнике несколько минут и нанесите на лицо примерно на 10 минут для эффективного восстановления кожи после агрессивного воздействия ультрафиолета. Да, дорогие друзья, вообще очень интересные такие ответы. Сейчас мы услышали от господина Ванфан. И я сейчас смотрю на целый комплекс да, нашей продукции. И мне аж действительно самому интересно, вот как именно на деле он вот ощущается. Баир, омоложение с помощью новой косметики Фоху – это пассивный способ, не требующий от вас дополнительных усилий. Да, именно так. Для достижения ранее озвученных результатов от вас не потребуется изучение специальных техник для профессионалов. Вы просто наносите косметику на лицо, остальное она делает сама. При регулярном использовании косметики ваша кожа станет более подтянутой, обретет прежний блеск, свежесть и энергию.